обострении шейного остеохондроза из статьи выше я надеюсь вы поняли почему это безопасно выполнять во время обострения и почему это полезно делать при обострении шейного остеохондроза но сейчас перейдем к практике и я вам покажу одно изометрическое упражнение которое всегда работает в комплексе с другими Итак смотрите в чем же заключается суть этих упражнений например боковое руку мы кладем сейчас сбоку на висок. В это время мы хотим рукой как будто бы наклонить голову в сторону, как будто бы хотим сделать вот так. Но мышцами, мышцами шеи мы делаем небольшое сопротивление. В итоге они у нас напрягаются, но не сокращаются. И в это время шейный отдел позвоночника у нас остается в покое. Не сгибается, не наклоняется, то есть абсолютно обездвижен. Но мышцы в это время мы с вами прорабатываем. Сейчас, когда мы оказываем небольшое сопротивление, мышцы у нас напрягаются, за счет чего увеличивают свою силу и выносливость. А когда мы руку убираем и мышцы наши расслабляем, то в это время наступает максимальное расслабление. То же самое мы делаем с другой стороны. Руку кладем на висок, оказываем небольшое сопротивление и в это время мышцы у нас напрягаются, но шейный отдел остается в покое. Руку убираем и расслабляем. Максимальное расслабление наступает после упражнения. Также обратите внимание, когда вы делаете конкрет, вот само уже упражнение, нужно будет задержать максимум на 3-5 секунд. Дольше не будет никакого смысла. Во-первых, от этого нет эффекта. А во-вторых, это будет только хуже для вас. Потому что чем дольше вы держите более допустим, 5 секунд, в это время больше мышца утомляется и накапливается молочная кислота которая негативно сказывается на мышце, то есть не увеличивает ее силы и не, вынос, и не повышает ее выносливости. Поэтому делайте только 3-5 секунд, например, раз, два, три, затем руку убираете и мышцы расслабляете. И потом то же самое с другой стороны. Раз, два, три, руку опять убираете и мышцы расслабляете. В этом случае лучше делать... Побольше повторов, да, например, по 5 раз с каждой стороны, или по 6, по 7 даже можно. Но самое главное, во время выполнения задерживать только на 3-5 секунд. Ну что ж, я надеюсь, вы поняли принцип действия этих изометрических упражнений. И для вас это уже не будет вопросом, что это такое и почему можно использовать при обострении.